Изменения поисковой выдачи Google. Чему нужно быть готовым и что знать. Привет, это Мария и Новости Digital. Google начал показывать сразу несколько превью товаров в поисковых сниппетах. Новый формат появился в мобильных результатах поиска. Google уже давно показывает превью изображений товара в сниппетах, но теперь поисковик, похоже, решил поэкспериментировать с их количеством. Тестирование проводится в ограниченном масштабе. Google начал тестировать отображение примерной стоимости работ в блоках локальной выдачи. Google стремится предоставлять актуальную информацию, которая помогает людям принимать решения. В рамках эксперимента отображается оценочная стоимость работ в результатах выдачи, когда пользователи ищут некоторые типы услуг в Google. С рекламой местных услуг показ этой информации не связан. Пока новая функция доступна только в США. Будет ли она расширена на другие страны мира – не уточняется. Изменения в показе избранных сниппетов, выделенных описаний или блоков с ответами. В середине февраля доля избранных сниппетов резко упала до уровня 2015 года, а затем в районе середины марта начала восстанавливаться. Обычно изменения по этой поисковой функции не так резко выражены. По избранным сниппетам и расширенным результатам в целом периодически могут наблюдаться колебания, поскольку Google продолжает работать над улучшением этой функциональности и теми факторами, которые вызывают их показ. Иногда они как бы меняют фокус внимания, что может влиять на видимость избранных сниппетов. Эти изменения могут наблюдаться по нескольким регионам и языкам. Такого рода изменения являются нормальными, органическими изменениями в поиске. При этом несоблюдение технических требований не является причиной для потери избранных сниппетов. Снижение видимости обычно связано с тем, какие типы результатов Google считает более актуальными с течением времени. Цель поисковой системы – улучшение релевантности и таргетинга при показе этой функции. Остались вопросы? Задайте нам их в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!